Подруги и крепкий Чивас Ты стал причиной И вот я опять соскочилась Сорвалась А так хотелось быть сильной Нужен выйти на связь Мне так нужна твоя чертова дружба Диалоги с собой и бокал вина А я явно схожу С ума я с тобой зависима, А не просто влюблена Когда стерва во мне победит Эту девочку, что так любил Ты поставишь мой трек на репит И поймешь, что это было Это мои чувства Это моя нежность Это моя глубина Это моя вера это все, что ты не вернешь уже. Это моя боль на восьмом этаже. Это мои чувства, это моя вера, это моя пустота. Долго лечили и обещали починить сердце, но все же входящий твой снова принять не давивай. Я так хочу быть счастливой, доверять тебе нет большей причины. Мне подруги снова говорят, любовь это кайф, а твоя я, только факты одна психология, а в душе, что у меня слабое только на вид. Красный свет начинается шов, когда стерва во мне победит, ты поймешь, как далеко зашел. Это мои чувства, это моя нежность. Это I. Yeah